День добрый, дорогие друзья, подписчики, гости каналов. Я Игорь Черноусов, я менеджер канала YouTube. Я занимаюсь продвижением роликов и видео на YouTube. Мне это очень нравится, я получаю от этого удовлетворение. Друзья, задача активного, активной рекламы роликов она очень важна. Поэтому существует громадное количество сервисов, которые позволяют продвинуть ваш ролик. Но... Требуются не ботовые, а живые просмотры. И, конечно, всем продвиженцам хочется получить просмотры подешевле, либо вообще бесплатно. Поэтому в социальных сетях существует громадное количество групп, которые занимаются взаимупиаром. Ну вот, например, ВКонтакте. Лично мне очень не нравится интерфейс контакта в плане вопросов-ответов. В этом отношении YouTube, комментарии YouTube, значительно интереснее. То есть ваш пост и под ним ответы людей. Все в одном месте, все ясно, все понятно. Причем, как только вы получаете ответ на свой пост, сразу же приходит сообщение в колокольчик, да? приходит сообщение на почту, если, конечно, вы это не отключили. И главное, нажав на имя человека, который выпал, выполнил ваше задание, вы попадаете на его канал и всегда легко и просто проверить, что человек делал. Конечно, если человек не отключил фид своего канала. То есть, с моей точки зрения, вот такая удобная схема с возможностью проверить э, очень хороша. Поэтому, друзья, если вы хотите раскрутить свой ролик, получить лайки, просмотры, хотите, чтобы кто-то поделился вашим роликом, прямо под этим видео, в разделе «Комментарии», пожалуйста, пишите, что вы хотите, чтобы сделали с вашим роликом. Посмотрели, отлайкали, там, поделились. Давайте ссылку на ваш ролик. И люди начнут выполнять. Первым выполню ваше задание я. Я выполню все, что вы просили. Подпишусь с канала, на котором уже 6000 подписчиков. Это одно это уже продвинет ваш канал хорошо. Если вам хочется, чтобы я провел какой-то аудит вашего канала, там делал вам какие-то советы и рекомендации по поводу канала, также об этом пишите, я помогу поделюсь. Друзья, чтобы привлечь побольше людей задачи взаимопиара, делитесь, пожалуйста, этим роликом в социальных сетях, чтобы больше людей знали вот о такой возможности, с моей точки зрения очень хорошей. Пожалуйста, нажмите лайк этому видео, добавляйте ролик в избранное. Спасибо большое, оставляйте свои ролики, будем просматриваться, будем взаимопиариться. До свидания.